Если будет тихо, скажите, ребят Сделаем немножечко погромче Итак, пистолетный раунд у нас уже, кстати говоря, начинается По ножовщину выиграли, я не очень понял кто По-моему, новые патриоты Ну и, как следствие, новые патриоты выбрали начать в бароне Клёха, Сомчик, же кот ФФФ Дури Марс за команду новые патриоты Проект в оппозиции Это э, Добрыня Уничтожитель кроликов, как окрестил я, я его на предыдущей трансляции Сетрик та э, та Господи, топоти-топота. И фишка 13. Ну и попытка захода на точку Б от коллектива в оппозиции. Сразу начинается все разменами. И заканчивается практически полным уничтожением коллектива в оппозиции. И вот теперь оппозиция падает. Ну а счет в матче меняется на 1-0. Пистолетка остается в активе команды «Новые Патриоты». И я сразу спешу напомнить вам, дорогие друзья, что э, это best of 3 матчи. В случае, если по истечении двух карт... Будет, собственно говоря Временная Нищеечка, да, у нас, да, то есть 1-1 Будет по картам, мы с вами Будем лицезреть, что Правильно, мы с вами будем наблюдать За третьей решающей картой Картой кэш Ну и, ребят, держим Пальчики крестиками. Надеемся на то, что в этот раз все не слетит и все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Потому что когда я вырубил себе жесткий диск во время предыдущих трансляций, все могло лечь, и все могло лечь. Э, ну, то есть, как, могло где-то что-то, например, замкнуть, не дай бог, на материнке. И было бы, ну, поверьте мне, очень-очень прискорбно, да? А такое, увы и ах, может быть. А мне что-то кажется, сборка. Это же была, когда полетело все крайний раз Но могу ошибаться был. Ну, во-первых, полосочка снизу была совсем не такая Но об этом поговорим позже Попытка выхода из ямы И сейчас будет мой любимый момент Вот он, Володя Дуримар Отправляется резать соперника и сам получает финку под ребром Зато Сомчик Сомчик Делает минус с ножечка. Почему это мой любимый момент, дорогие друзья, да? Потому что все-таки в предыдущем матче мы это видели Сейчас очень восторженно, Я, к сожалению, не могу об этом говорить Потому что весь свой восторг я на предыдущей трансляции уже оставил, да? Вот такие дела Вот, во-первых, полоса, на которой никнеймы отображаются игроков Да, нижняя полоса э, Она перекочевала из моей предыдущей сборки В общем, я сидел колдовал Вот а, ну и плюс, основное отличие вы увидите во второй половине, когда команды поменяются сторонами, и увидите вы, вы его в верхней статусной полоске. Ну а коллектив in opposition, они же паблик-сервер в оппозиции, по-моему, 18+, если не ошибаюсь, заняли middle. На карте Мираж крайне важно занимать мидл. И именно этим сейчас ребята из команды в оппозиции, собственно говоря, и занимаются. Занятие мидла идет довольно-таки плавно под гранаты. Топоти-топота вырубает ФФФ. И надо признать, что позицию успевает покинуть до того, как его разменяли. Жапастый Кот и Дуримар остаются вдвоем против аж четверых, дорогие друзья, соперников. Перестрелка на точке Б. Здесь же Кот! Какой хэдшот успевает отправить в голову Топоти-топота. Но, к сожалению, этот... Жопастый кот не в силах спасти то, что в принципе спасти уже нельзя И поэтому первый девайс на раунд заходит коллективу In Opposition То есть основная э, суть э, увиденного, да, основная суть происходящего заключается в том, что у коллектива In Opposition Появились девайсы, они сразу их выиграли. Это, собственно, будет напрягать потенциально команду «Новые патриоты» в перспективе на долгие-долгие-долгие раунды. Задержка 2 минуты? Нет, абсолютно никакой задержки в 2 минуты нет. Задержка 10 секунд, собственно, да, такая история. Пистолет, а -а -а -а -а собственно, пистолет Постоянно забываешь, Александр А что я забыл? Пардоните, что я забыл? Что забыл? Вот я не люблю, когда Такие комментарии пишут, что я забыл Теперь очень быстро нужно Объяснить мне, что я забыл Проход на Б, дамы и господа, но ну, тут три пистолета, собственно говоря, у коллектива новые патриоты будут принимать. Клёха отлупил очень сильно двух соперников по головам и остался по-прежнему один против их Александра. Сегодня букву О не пропускает. Счет плюс загрузка до сих пор. Гейм-овер, обновляйте, обновляйте страницу, у всех все нормально. И поставьте качество похуже с вашим интернет-провайдером. Беда, беда полнейшая. Название. А что название? Ну, новые патриоты. In opposition. Все правильно написано. В прошлый раз они у тебя в позиции были постоянно. А, ну это в прошлый раз. Сейчас-то в оппозиции. Я прекрасно это помню. Можете мотать, перематывать назад сколько угодно. Я ни разу за сегодняшний эфир их точно не назвал в... Позиции. Ну, может быть, просто не совсем членораздельно сказал, и вам могло такое показаться, но нет, сегодня без косяков, не переживайте. У меня было три дня на то, чтобы запомнить, что это сервер в оппозиции. Итак, очередной раунд с пистолетами и одним ФАМАСом. Я уже, по-моему, такой раунд комментировал еще на прошлой трансляции и сказал, что он, в общем-то, заведомо бессмысленен. Я имею в виду этот самый один ФАМАС. Да, Сомчик его прекрасно может реализовать и даже реализовал запасный код. Ай, даже опасный код, дорогие друзья Заход в спину, два хедшота И минус от FFF И вот они, пистолеты Собственно, ФАМАС, конечно, помог Но не так сильно, как, наверное, хотелось Коллективу на самом-то деле Новые патриоты Да, Сомчик, конечно, на нем один минус сделал Но минус был, что важно Только один Ну а теперь 3-2 3-2 и вперед, как вы понимаете Врывается коллектив Новые патриоты Расстояние, в общем-то, между командами Ну, довольно-таки символическое, да Один раунд в начале матча Это абсолютно не расстояние Его вполне себе легко можно э -э, Компенсировать Клёха и Сомчик По фрагу еще один минус от Клёхи Топоти-топота успевает перезарядиться Вместе со своим тиммейтом-фишкой они все-таки забирают Клёху. И 18.43 КП остается у игроков атаки для того, чтобы попытаться запушить точку Б. Этого маловато. ФФФ вырубает фишку и топотит топота. Остается в соло. Вырубает Дуримара, который с дробовиком вообще непонятно для каких целей сюда прибежал. Что он здесь хотел найти со своим дробовиком? Загадка, дорогие друзья, покрытая мраком. Последний минус от жопастого кота. И счет 4-2. По-моему, как раз где-то здесь и где-то сейчас... Uh, оборвалась трансляция в предыдущий раз на матче По-моему, могу, конечно, ожида... ошибаться <с> Но это дело такое. дело такое Итак, Дуримар Отправляется на чек ковров Видит, что на коврах никого а такой раунд мы уже, кстати, с вами видели. Это был второй раунд этой встречи. После поражения в пистолетном раунде команда в оппозиции как раз-таки так и решили сыграть. Сверхосторожно и очень-очень медленно под точку А. Непосредственно. В яму залетает хаешка. Минус половина лайфбара с Добрыни. Следом еще хаешка очень-очень неплохая. Дуримар! Дуримар только один минус в спине ФФ с гранатой взрывает фишку топати топота минус Дуримар И три еле живых игрока Атаки так я не попоюсь этого слова Будут сейчас пытаться как-то вот выйти куда-то Я не знаю, конечно, куда можно выйти В 26, 14 и сколько там И в 7 а, хелспоинтов С огромной долей вероятности Ну, наверное, никуда Сомчик минус Добрыня Кролик и топати-топата вдвоем Ну, уничтожитель кроликов Он, конечно, совсем не кролик ну, залетает фи флешка номер один Флешка номер два Повезло чудом сейчас, конечно, унести ноги Но, опять же, позицию, кстати, продолжает удерживать <звы> <звы> Жирнейший хэдшот И поти-то пота, надо признать, дает разменный минус Но в спине FF. и этот момент уже не очень читаемый Поэтому ожидаемо все-таки 5-2 И теперь я точно вспомнил, что этот раунд мы тоже с вами, дорогие друзья, кстати, успели увидеть <звы> Бывает. Ой, а потом же ведь, когда а, трансляция прервалась внезапно, да, получается, какая ситуация была Ребята ставили 4 паузы, то есть это у нас еще и сейчас 4 паузы будут впереди Ну ничего страшного, подождем, пообщаюсь с чатиком пока Сомчик, чек меда Ну и дымочек такой, такой, такой, домой, такой дымочек Хаешка тоже в коннектор, в общем-то, практически бесполезная Добрыня со снайперской винтовки, да ладно. Серьезно? Не попал. Сомчик вырубает Добрыню. Снайперская винтовка потеряна. Сомчик пытается забрать на миду еще одного соперника. Удается его прожать. Минус уничтожитель кроликов. Третий минус от Сомчика, дорогие друзья. Четыре в два. Численный перевес огромен. И он на стороне команды. Новые патриоты. Сет-рик и топоти-топота остаются вдвоем на миду. Снайперская винтовка перекочевала в руки Сет-рик. Из которой в следующий раунд перекочевал Сомчик. Ну а Клёха... Хороший хэдшот, дальний хэдшот по игроку из Казахстана, кстати говоря а, Минус первый, ну и незамедлительно минус второй, дорогие друзья Мидл удержать игрокам атаки в этот раз не получилось 6-2, стараниями Сомчика удается достичь победы в раунде Крутой, крутой момент, крутая хорошая игра Три фрага, которые в принципе здорово остановили соперников Ну и привели, как вы видите, к тому, что а, было в конце этого раунда Что ж, далее. Далее снайперская винтовка у FFFF. Два калаша, МК -ка и Дуримар продолжает, конечно же, веселиться, купив э термоклеевой пистолет. Будет пытаться сейчас заклеивать глаза своим соперников, которые, к слову сказать, здесь присутствуют. Да, вот непосредственно вблизи у нас здесь находятся два оппонента. А вот как раз и они, дорогие друзья. И Дурик на префайре выходит. И опять в очередной раз жиденько-жиденько обкакивается. Ха-ха-ха. <laughs> не мог не пошутить на эту тему. Сетрик и уничтожитель кроликов. И минус еще парочку фрагов. Ну и тут FFF остается в соло. Неожиданно один против четверых. Ну, такое, наверное, не спасается. Ну, и потенциально отбить э, что-то подобное. Ну, вот мне не, не видится, как это можно сделать. Ну, минус топоти, поти -то потан. Дымом э, позиция игрока обороны отрезается. Хаешкой он прогоняется. И ты смотри, он без дефьюз китов но все равно пытается что-то сделать. Что-то полезное сделать для своей команды. Врубает фишку. Один в два. Бомба установлена, ну, как бы да, под него. Ой, минус Добрыня. Один на один с Ну, сет-трик, наверное, в нычке. Нет, на троне сидит сет-трик. <звы> <звы> а -а Ай, да ладно! По-моему, на последней секунде сейчас произойдет э то, что очень не хочется увидеть команде команде Inposition. И на Position. In а-а-а-а, The, Bob has been the first, дорогие друзья Затаскивает нереальнейший Клач сейчас в исполнении FFF а. Я, честно сказать, конечно, до конца Не понимаю, почему так получилось Но получилось что-то сейчас Прям совсем вот из ряда вон выходящее Затащено, затащено И еще раз затащено И вот он пошел черед пауз Паузы, дорогие друзья, потому что в тот момент Как раз у меня и завис компьютер Ну, 4 штуки их сейчас будет Поэтому отправляюсь читать чатик Всем хай, всего... Всем всего хорошего. Админу тоже самое побольше подписчиков. Scarface, спасибо вам большое. Приятного вам просмотра и хорошего настроенияца. Так, господа, у меня к вам важный... важное утверждение. Вот в чате Снегурочка в деле написала, ставим лайкосики. Снегурочка — это девушка. А... С момента, как она это написала, лайкосиков практически не увеличилось. Вы чё такие нехорошие? Девушку решили обидеть? Разве же можно отказывать этим приятным, красивейшим, добрейшим созданием? Ребятки, ну-ка, накатили лайкосики. Даже не для меня прошу, для Снегурочки прошу лайкосиков. Понимаете? Вот, сразу лайкосик, сразу пять штук залетело. Ой, красавцы, ребят, красавцы, вы лучшие. Плюсик в карму себе заработали своими лайками, ребятки. Молодцы, красавцы. Вот, еще даже два подъехало. Лучшие, ребят, лучшие. Так, ну, сразу напомню, да, для тех, кто в танке или для тех, кто только-только присоединился на трансляцию. Следующая карта Тускан. И кэш мы с вами увидим только, если счет по картам будет 1-1. Если нет, то на нет и сюда нет. Тогда увидим только две карты. Завтра у нас еще один Best of 3, так что КС на этой неделе будет ну, немного, собственно, комментирование будет конкретно только сегодня и завтра. В пятницу я буду играть в Counter-Strike. Покажу вам одну очень крутую и очень классную сборочку по э, КСику. Она, к сожалению, для многих будет распространяться на платной основе. Цена еще пока неизвестна, но да, по факту она будет платная. Ну, вот там, то есть. Вы можете накатывать ее эту сборку поверх своей стимовской. И шпилите на фасткапах, где угодно. Ну, в общем, посмотрите. В общем, посмотрите. Сборочка просто огонь. Несложный женик ник Топати Топата. Ты не сразу выговорил. А, да, Эльдар, на самом деле он не такой сложный. Я с этим полностью согласен. Я и сейчас могу спокойно сказать Топати топота. Просто в момент комментирования, когда я думаю о том, что и как правильно говорить, Касаемо того, что сейчас происходит на экране, очень сложно сориентироваться, когда вот такие никнеймы, да, то есть, ну, допустим, тот же самый Добрыня как-то проще, да, то есть, ну, это же топоти-топота, по сути, можно сказать, скороговорка такая своеобразная. И если кто-то, ну я в частности, да, вот комментирую, мне и так нужно быстро говорить, и так нужно о многом говорить, так еще и на топати топота нужно где-то найти силы и, и, и правильно все это произнести, вот, а так, да, топати топота вот в свободной жизни всегда я могу говорить спокойненько, топоти-топота вообще беспроблемно, но в момент комментирования я не я и ошибка не моя, короче. Такие дела. Я есть топати, топата. А, Ильдар, вон оно, как? Ну, будем знать, будем знать. Где он? Вот он. Вот он. Тот самый топати. топота Вот он. Ильдар. Красавчик. Добрый вечер, муса. Приветствую вас. Приятного вам просмотра. Хорошего вечерочка. Присоединяйтесь к нашему... Дружному просмотрику. Ты Ну, это с какой стороны посмотреть? Если слева направо, то он Эльдар. А если справа налево, то, конечно, рэ-ре, да. Так, ну что, все четыре паузы пролетели, теперь мы будем с матч с вами смотреть а, уже до самого, как говорится, его окончания без каких-либо проволочек и без каких-либо задержек. Вы раньше комментировали футбол? Амин, к сожалению, нет. Хотелось бы очень сильно попробовать, но не доводилось никогда и не знаю вообще, когда-нибудь доведется ли. А, прокидали окно и, по всей видимости, игроки атаки предпринимать будут попытки быстрого захвата точки Б посредством занятия ее через зигзаг. Ну и, конечно, уже отрезана такая позиция, как окно. Но выхода по-прежнему еще пока не последовало. Здесь у нас дуримарище. И это, конечно, на самом деле большая проблема для команды «Новые патриоты», потому что выход идет на эту точку, а там стоит дуримар. А дуримар, как известный игрок, ну, такой себе, средненького класса. А гольф хотелось бы... Ой, вот гольф нет. Я в гольфе вообще, в принципе, не силен. Ну, для меня это как-то, я не знаю. А, а что там просто комментировать? А что там комментировать? Ну вообще я бы с радостью что-нибудь еще попробовал бы прокомментировать, дорогие друзья. А тем временем Клеха вырубает добрыню Сеттрик минус жопастый кот FFF минус со снайперской винтовки Патопатит Пата. И Сетрик остается один против двоих. Бомба, кстати, у него на плечах. Но, кстати, уйти с позиции на Миду ему никто не позволяет. Ну, в частности... Леха препятствует отходу своего соперника И счет 8-2 Первая половина завершается досрочно Победой команды новые патриоты Но это и не удивительно лично для меня Потому что коллектив НП э, В данный момент играет в сильной стороне По идее и не должно быть Другого варианта развития событий И position, ну могут рассчитывать На какие-нибудь э, 4-5-6 раундов И это будет вполне себе Неплохое количество взятых Матчпоинтов за слабую сторону Так что тут Вперед забегать Наверное даже и не следует Привет из Ташкента Приветствую столицу Приветствую столицу Узбекистана Азиз и вас в частности Дай бог здоровья вам Очень приятно смотреть ваш стрим Уса, Спасибо вам большое И вам всех-всех Плаг -всех земных и неземных Зет-трик минус Дуримар Ну кто же первый будет погибать Как не Володя Дуримар Именно он, звезда этого матча. Именно он, тот человек, на котором постоянно делают энтрифраги. Фишка, минус FFF, ситуация 5. В 3, Ж Опасный код, пережимается Трика, но по ходу дела точка Б все-таки будет потеряна, нравится это игрокам обороны или нет. Потому что как-то здесь сдерживать-то уже по сути некому. Ну, клёха разве что. Володя виноват. Да, да, да, да, да, тот самый, тот самый хэштег, про который все забывали, Володя виноват. Именно он виноват в поражении или победы команды. Победе команды. 8-3, дорогие друзья. Неожиданно, неожиданно, но новые, новые, новая оппозиция, хотя сказать, в оппозиции умудрились забрать раунд. И это приятно, приятно, что они не расслабились и готовы продолжать матч. Потому что многие на этой стадии вполне могли бы э, подрастроиться, немножко тельтануть и получить еще больше проблем, чем имеются на данный момент. Так что пока все хорошо. Пока надо только радоваться. Привет из Андижана. И Андижану от Обек тоже большущая-большущая. Спасибо, хотел сказать Большущий-большущий привет FFF даблкил, но потеря Дуримара и Сончи... Сомчика Извините Немножко, конечно, компенсируется в догонку минусом от Клехи. И численный перевес, ну, вроде бы Остается на стороне коллектива Новые Патриоты Но этим численным перевесом Надо еще грамотно распорядиться Так как э, команда В оппозиции в данный момент Держит позицию, как бы это забавно не звучало на миду. И вот вам, пожалуйста, перевес, который был, потерялся. Уничтожитель кроликов отгреб только что от Клёхи. По информации пытался сработать жопастый кот, но был убит. И FFF, дорогие друзья. Единственная надежда минус уничтожитель кроликов один на один. С Сеттриком. Сет трик. кстати говоря, уже занял, ну, довольно-таки, знаете ли, непредсказуемую позицию. да, То есть ушел в окно. Вопрос, как он будет... Пытаться победить своего соперника Из этого самого окна Ну, конечно, можно, мы знаем многие э, Ситуации, да Но удастся ли Впервые играем, так что не судите строго Снегурочка, не переживайте Не переживайте Я вообще, в принципе, не осуждаю команды За то, что они где-то хорошо И играют где-то плохо Ну, это естественная процедура ну, засейвился игрок атаки. Кстати, так близко они с FFF друг от друга были, но так и не нашли друг дружку. Ну, а счет 9-3. Вперед вырываются игроки новые патриоты. А, тут вопрос такой, что многие играют 5 на 5 матч. Кто-то не играет 5 на 5. Опять же, матч проходил на фасткапе. Кто-то привык играть на своей, допустим, пиратской сборке КСика. И ему непривычно играть на Steam-версии. Может быть, настроено что-то плохо. Всякое бывает. И так что тут... Снегурочка, даже и не переживайте Лол, что делал террорист? А, по всей видимости понял, что на парапет идти за бомбой для него это смерть подобная И не стал пытаться затащить Других объяснений у меня нету Но это его выбор, не будем его за это осуждать А ведь выбор наверняка взвешенный Дуримар! Ой, Дуримар! Вот это Дуримар флешку, к сожалению, он все-таки поймал. Но зато два хэдшота какие успел сделать. А, ну вы видели? Ну, красотища же. Ну, Володя умеет. Раз, в 12 раундов-то уж можно хотя бы какие-то хедшоты делать, а то, ну на лоутабе. Это не престижно. Три в четыре, дорогие друзья Перевес сохранился за новыми патриотами Ну и позиционный контроль карты, естественно, тоже находится за ними Сейчас Володя не ваншотает больше оппонентов Ну и этого, наверное, достаточно на самом деле Стрелял и хватит, Клёха! Там просто мясорубку сейчас в яме успел устроить Уничтожитель кроличков Находится под ямкой, сидит и ждет Что какие-нибудь кролики к нему забегут И он их тут немножко прикопает Но пока что Сложно представить, кто Из кроликов должен будет к нему забегать Кролик Клёха или кролик ФФФ? Ну а учитывая, что до конца Раунда 10 секунд Я бы, наверное, пошел и умер Все-таки получить деньги для игрока атаки Мне кажется, было бы важнее Потому что, ну, окей, у него будет девайс Но не будет денег Тут зависит все, естественно, от того Какая цель будет в следующем Раунде у команды В позиции, что они будут Пытаться делать, они будут пытаться делать Экономический раунд или закупаться Ну и это Даже форс, я бы сказал, дамы и господа Да, МПшка у Добрыни Калаш, вижу, у кролика засейвленный Два дигла. ну, наверное Я бы тогда лучше все-таки пошел и погиб Хотя бы получил бы денег И их хватало бы на отыгрыш Последнего раунда первой половины. Ну, а пока Дуримар вырубает сет Трика. И как бы Дуримар мог заметить на самом деле отсутствие каких-либо девайсов у соперника, которого он заметил непосредственно при своей аркаде. Это важный момент с точки зрения стратегии. Но я не думаю, что Володя об этом хоть кому-то сказал. Клёха, даблкил, Сомчик... Отправляется в яму чекать оппонента. Находит оппонента. Получает по голове. МП-шку в упоре. Девайс довольно-таки убойный. Жапастый кот! Но это уже нечестно. С прострела убивает Добрыню. И топати Топота остается в соло. Успел залутать девайс погибшего товарища по команде. 100 хп, кстати говоря. И 100 хп это довольно-таки здорово. Но когда он поднимал девайс, его, естественно, услышали. Вырубает Володю. И не сумел, к сожалению. Ильдар перестрелять к Леху. Таким образом, счет становится, дамы и господа, 11-3. А это уже, знаете ли, не очень приятно. Ну вот, как мне кажется, это не очень приятно для коллектива. В оппозиции все-таки много раундов отдали. 10-5 было бы чуть более перспективно, что ли. Пока ты не сказал «клеха», мне на экране читалось «дэха». Кстати, да, если невооруженным Глазом поглядеть, можно такое увидеть. Но сейчас Добрыня и Уничтожитель Кроличков, кстати. На двоих сделали аж целых три килла и практически лишили возможности команду «Новые Патриоты» на победу в последнем раунде первой половины. FFF от Дуримар. Ну, это звено может в теории, конечно, отыграть, но разве что все, кроме Дуримара. Эйс от FFF, А вот что может спасти этот раунд и помочь выиграть новым Патриотам. Но времени довольно-таки немного на все... Действие остается чуть меньше 10 секунд, однако есть уже целых 3 минуса, дорогие друзья. Но этим приходится ограничиваться. И итоговый счет 11-4, дорогие мои друзья. Команда в оппозиции отправляется в оборону, а в атаку отправляются новые патриоты. И, собственно, вот теперь вы можете заметить еще одно отличие. Да, флаги теперь пропали. И вместо флагов у нас красуется счет итоговый счет первой половины. Потому что я подумал, за первую половину игроки и так все прекрасные зрители поймут, кто с какой стороны А счет итоговой первой половины это более информативно для трансляции, на мой взгляд и именно поэтому было принято решение сделать так Добрыня, хедшоты джапастого кота в приемке начало довольно-таки неплохое Спрятал голову хитрый, хитрый я не знаю кто тот, кто находился в коннекторе А, это как раз Ильдар спрятал голову И в нее из-за этого не прилетала. Но потерялась точка Б благодаря Двум минусам от Сомчика Володя Дуримар Пустая точка Б, и вместо того, чтобы Идти как раз таки на нее, Володь Дуримар Сейчас отдастся под Ильдара Смотрите, скринти. В скринте, я же сказал Один на один с Сомчиком И Сомчик, кстати, решил обходить своего соперника э, С КТ-спауна Четыре ХП у игрока обороны Достаточно для того, чтобы с одной пули отъехать Но Сомчик что-нибудь не туда смотрит Сомчик Ха -ха! Сомчик Не замечает сразу соперника Но я бы здесь переключался на Берстфайр И первым же выстрелом заканчивал бы раунд На самом деле Потому что одна пуля Во, во, Сомчик, кстати, шарит, смотрите, а Шаристый сомчик. Да. <смех> Ай, бомбу потерял. Ой, ну это, дорогие мои друзья, 11.5 Ну вот что хочется опять же заметить Надо ли было все-таки Сомчику настолько часто пытаться байсить соперника на перестрелке Я думаю, вот все было хорошо, но сыграно не очень чисто Можно было бы чуть-чуть дольше сидеть за ящиком Ну и последний стрейф, на котором, собственно говоря, игрок обороны погиб Атаки, простите, игрок атаки погиб Он был слишком широк Неоправданно, на мой взгляд, широк не успели тапчик посмотреть? Радо! Вот тут теперь мы тапчик как раз и не смотрим. Сборочка-то старая. Моя любимая! Обращаю внимание, в начале каждого раунда показывается статистика индивидуально. Рядом с каждым никнеймом. Гай Модис, приветствую вас! Бомба установлена на точке Б. ФФ вырубил кого-то сейчас под этой точкой. Ну, естественно, это не единственный минус, который был сделан. Два игрока обороны остается. Сомчик на трофейном Фомасе вырубает Сетрика. Погибает топати-топотай. Последним остается уничтожитель кроликов. В его руках МП, в глазах огонь и желание побеждать, я думаю, на уровне. Но, к сожалению, три соперника с огромным множеством девайсов уже ничего здесь не дадут сделать. Ну, хорошо. Минус ФФФ. И от бомбы игрок обороны погибает. Погибает, дорогие друзья. 12-5. Володя Мега Дигл. <laughs> не, ну такой хедшот не приживется. Все-таки хедшот Володи виноват. Он... Более рабочий. Сколько карт будет? Муса Сегодня будет 2 или 3 карты. В зависимости от того, на каком счете закончится вторая карта. Ну, то есть, кто выиграет первую и кто второй. Клёха и уничтожитель. лайк. да какой хороший хэдшот. И сразу калаш переходит в руки. Надо забирать следующего. Но Сомчик стреляет с дигла Довольно-таки метка сегодня. 4 в 2. Оборона с пистолетами. Без девайсов. Шансов, прям-таки, скажем, не очень много на победу, но все-таки они по-прежнему есть. И даже невзирая на то, что Добрыня... Ой-ой-ой, не, ну вот теперь уже нет. К сожалению, все-таки нету. Только отошел от наркоза сразу на стрим. Гай Модис, как прошла операция? Скажите, ну, хотя рано, наверное, конечно, говорить, если вы только отошли от наркоза. Ну, так вообще, вот если глобально. Все ли нормально? Что врачи говорят? Добрыню идут искать И находят Жопастый кот Автор последнего минуса в этом раунде Счет 13-5 Дигл без армора Андрюха, это самая большая ошибочная классика Которая не работает Ну, можно покупать, типа, знаешь, Дигл Без патронов, без армора В надежде на то, что ты просто дашь ваншот Ну, тогда, типа, еще э, Можно смириться с тем, что ты погиб Немного денег потратил, но ваншотнуть можешь Все-таки Сомчик взорвал сам себя хаешкой, дорогие друзья, как, как, что произошло Дуримар, минус сетрик, фишка, минус опасный код, уничтожитель королей. Парадоксально, но все-таки выживает еще Ай да уничтожитель кроликов, как же он сейчас размотал всех здесь жестко Ну что, FFF один против двоих, очень неудачный тайминговый своп девайса Поменял калаш на глок совсем тогда, когда не стоило его этого делать. Ну и поэтому, да, собственно, 13-6. Сомчик устал. Решил сам себе дать возможность отдохнуть. Ну, атакующая сторона у новых патриотов идет, конечно, не настолько хорошо, как хотелось бы им. Ну, появляется плетка у Володьки Дуримара. Володька надеется, что кто-нибудь поведется и будет стоять на полосе, которую можно прострелить. Ну, не очень. Такой себе. Уничтожитель кроликов и Сетрик минус от уничтожителя кроликов еще дубль-два, так сказать. Жопастый кот минус Топати топота. и после этого воцаряется пока что небольшая тишина. Жопастый кот миду. В яме в это же время находится ФФФ и кто первый выйдет куда-то на контакт, предположить сложно. Мидл падает, ну и последний игрок с диглом. Ну, выиграет, наверное, я поверю в том случае, что он сделает парочку ваншотов, подберет девайс и тогда может победить Но нет Пуля прилетела просто фатальная, 52 хп Было, осталось 2 Нет, был 51, осталось 2 Ну что, 13-7, потихонечку в оппозиции набирают обороты Все-таки находиться в сильной стороне, это своего рода тоже довольно-таки неплохой бонус Но этим бонусом тоже еще попробую воспользуюсь. 650 э, долларов, Дигл, это почти хороший раскид и больше шансов выиграть раунд. Ну, я бы не сказал, что это прям хороший раскид. Ну, две флешки, типа... Ну, или там флешка, хаешка, флешка дым. Ну, можно, можно, да. Не, я не спорю, я-то как раз никогда не поддерживаю стратегию, где приобретается... Дигл uh, без всего. Я вообще не сторонник uh, вот таких форсированных закупов. Я как раз-таки сторонник именно раскидки и взятия перестрелками. Добрыня! Сетрик против Клёхи и Жопастого Кота. Время играет на игроков атаки. Кстати, играет оно на них очень серьезно. И тут еще и перекрестный огонь. Дамы и господа, Клёха! Отхлестал последнего по лицу, и им был Сетрик. Ну и первого Клёх тоже успевает забрать. Прошляпили, дорогие друзья, из команды в оппозиции своих соперников и получили по лицу. Получили по лицу и отдали 14-й раунд своим визави. То, чего лучше, конечно, было бы не делать, но будем объективны. Такие ошибки случаются, случаются с каждым, поэтому и тут и в этом, наверное, я... и ничего такого уж прям... Кошмарного нет Все-таки, видите, да, есть немножко были лаги ЛТВшечка чуть-чуть все-таки подлагивает периодически Что говорит о том, что ведь действительно в тот день фасткап еще и немножко лихорадило Ну, тот день, та суббота Так сошлись звезды, по всей видимости, да ФФФ! Открывает точку Б, вырубая Сетрика, ищет еще кого-нибудь бы убить, От... находит еще одного Клёха, тем временем минус Топоти Топота, уничтожитель кроликов минус Клёха. Ну, тут проход на Б, и однозначно при uh, 3 в 2 надо идти ретейкать, нельзя отдавать 15 раунд, за него нужно бодаться. Хотя, с другой стороны, нужно смотреть на экономику, а есть ли деньги, а будет ли... Дальше что-то, вот, ну, я прям, вот, не знаю. Надо, надо смотреть, конечно, это очень вариативная и ситуативная история. Идти сейчас ретейкать или нет. но вот, теперь однозначно кролику надо идти сейвиться. Тут уже точно не надо пытаться. Но он попытался. С одной стороны, может, это и не ошибка. Но, но я думаю, лучше было бы уйти сейвиться. Как минимум, сейчас был бы более адекватный байраунд. Чем он будет, да, потому что сейчас МП-шки, надо еще в упор как-то подойти, ну тоже дело довольно-таки непростое. Но 15-7 это матч дамы и господа. Один раунд, и команда новый патриоты станут победителями на первой карте, правда, его еще, конечно, надо взять. Центрик! Дабл Даблкил минус от Топати-Топота, фишка отправляется на поиски девайса, подбирает калаш, а тем временем триплкил от fff -а! И это, дамы и господа, мы, зависание демочки. Как вы знаете, зависание демочки означает лишь одно. Оно означает то, что последний раунд был доигран. И команда Новые Патриоты его выиграли. Это 16-7. Ну и по совместительству 1-0 по картам, дорогие мои друзья. На этом карта Мираж подходит к своему завершению. Ну а мы через несколько минут с вами отправимся на просмотр карты. Тускан, и, к слову, могу вам показать финальную статистику. Итоговую это статистика за обе стороны. Если вдруг кому-то интересно, скриньте, чекайте и знайте. Знайте, что Дуримар отыграл в минус. Не на лоутабе, но в минус. Ну нельзя, нельзя комментировать матч с Дуримаром.